Всем привет и добро пожаловать на нашу платформу, на наш канал Форсаж, где мы, в принципе, рассказываем о том, как сегодня можно в таком режиме смарт вести бизнес через интернет. Это касается и MLM бизнеса, и сетевого бизнеса. То есть это касается всего того, что позволяет вам сегодня работать и зарабатывать деньги через интернет. То есть продавать какие-то товары, продукты, услуги и так далее. И любой бизнес в интернете всегда сталкивается со следующими проблемами. То есть люди ищут клиентов, их нету, не знают, где их взять. А если нету клиентов, нету прибыли, соответственно, бизнес не растет, не развивается, и все стоит на месте. Поэтому мы с нашей командой уже, в принципе, много лет работаем над тем, чтобы создать, предоставить людям возможности, которые позволят людям строить бизнес в системе дублицирования. То есть вы знаете, да, если касается MLM бизнеса, то... А есть такое понятие, как дубликация. Это то, без чего, в принципе, невозможно построить большой команды, международной, большой, невозможно масштабировать бизнес, потому что э, дубликация – это значит повторяемость. То есть если вас способно повторить, продублицировать, э, человека, который успешен в бизнесе, который зарабатывает деньги, который правильно выстраивает алгоритмы работы, и если у него получается зарабатывать деньги, если это просто, доступно, понятно, э, скажем так, и легко дублицируется, то это правильно, это значит позволит любому человеку даже без опыта. Особенно очень важно, когда у человека нет опыта, нет знаний, получить такую модель, которая, используя которую он смог бы построить организацию, даже не имея опыта. Вот именно над этим мы и работаем, потому что самая главная скажем так, деталь в сетевом бизнесе – это дублицирование. И во многих странах этот бизнес еще в 90-х, Вели по-разному, и, наверное, та причина, из-за которой этот бизнес не признали в мире, это навязчивость, это какие-то продажи непонятно чего. Люди работают кто в лес, кто под дрова, и получается, что после этого у многих остаются негативные эмоции. Но если разобраться в этой бизнес-модели, если действительно делать все правильно, то можно понять, что это одна из самых эффективных моделей бизнеса, доступных простому человеку. При этом не имея больших вложений, не нужно иметь больших денег, но на перспективу можно построить большой бизнес и иметь очень высокие доходы. И все это можно создать в совокупности с правильной системой. Именно над этим мы работаем, потому что на своем практическом опыте мы поняли, что без этого невозможно выстроить большой бизнес. Поэтому я сейчас кое-что вам покажу. То, что мы используем именно в чат-бот. Чат Привязаны к нашей системе, потому что все элементы, которые сегодня работают на рынке, и чат-боты – это одни из важных э, инструментов. Это не самое главное, не, самое, не единственное, что необходимо, но есть много элементов, и в будущих роликах я вам покажу э, все необходимые инструменты, которые нужны и которые помогут вам и которые э, помогут многим людям в вашей команде. У нас все автоматизировано, и даже если вы сейчас смотрите этот видеоролик, э, вы можете сами просмотреть, как это все работает, просто зарегистрироваться, и можете все это увидеть. И вот я сейчас расскажу о том, что происходит, когда люди регистрируются в нашей э, бизнес-площадке, и как, э, какие инструменты мы можем использовать для того, чтобы э, быстро связаться с нашим куратором. Потому что очень важно это сделать быстро, качественно, правильно, и скажем так, закрыть возражение необходимое, дать необходимую информацию. Итак, вот сейчас я вам показываю рабочий тетрадь. Сюда приходят нам заявки. видите разные страны, флажки, разные показатели. Я сейчас не буду рассказывать все, как это работает. Я покажу только что касается чат-бота. В следующих роликах буду вам показывать более детально все остальные наши элементы, которые покажут вам, скажем так, дадут вам общую картинку, и вы будете понимать, что это и как это работает. Сейчас я вам покажу вот следующий момент. Значит, когда человек регистрируется на нашей платформе, вот вы, например, сейчас можете это сделать, вы можете ввести данные, и у вас будут такие, такие кнопочки на начальном этапе. Вы увидите там «Подключить форсика», будут там некоторые видеоролики, которые вы сможете тоже там при желании посмотреть. И вот этого форсика надо обязательно подключить. Это есть чат-бот, виртуальный помощник, который будет вам помогать и отвечать на ваши вопросы. Также он будет помогать вам связываться с вашими будущими клиентами, партнерами, да, то есть и, в общем, будет сокращать скажем так, время вашей работы. Значит, теперь мы видим на экране, да, например, вот видим Анастасия, да, Израиль. Значит, здесь после регистрации система, она автоматически присваивает, то есть она выводит вам некоторые данные. То есть, видите иконки Вайдер вверху, WhatsApp, видите Telegram, Telegram внизу. Значит, После того, как ваш кандидат подключил чат у вас выводится, соответственно, иконочка Телеграма. Если чат-бот не подключен, иконочки этой вы не увидите. Так вот, при нажатии на эту иконочку с телефона или с браузера, или с компьютера, вас автоматически сразу перекидывают в диалог с вашим кандидатом. Вот в данном случае вот я нажал на кнопочку и меня сразу же перекинуло в диалог. Значит, в этом случае мы сразу связываемся, мы можем ну, переговорить с человеком. Есть еще один вариант, когда нету вот этого, значит, чат-бот не подключен, тогда мы используем другие инструменты. Я в следующем видеоролике об этом покажу. Теперь я вам покажу инструмент, при котором, когда тоже выводится, значит, Telegram-значок, но при нажатии вот такая надпись. Кандидат не указал имя пользователя в Телеграме. Что это значит? Это значит, что... Как происходит вот захват в телеграме да? Telegram, телеграм людей по логину. То есть у каждого есть либо автоматически присвоенный номер, да, ID так называемый, или вы можете сами потом свой логин поставить, установить имя, фамилия ваша или там какое-то, скажем так, какое-то прозвище, да, и как только вы это сделали, соответственно, Telegram, чатбот системы форсаж он улавливает этот логин, да, и, соответственно, может нам его выдать, и мы с вами проще свяжемся. Если у вас этого, соответственно, логина нету, то у нас есть, ну, скажем так, мы не можем с вами напрямую сразу связаться, поэтому что мы для этого используем? Если мы видим, что кандидат не указал имя в пользователе, нам желательно, первое, написать сообщение. То есть мы нажимаем вот сюда, шестереночку, пишем сообщение. Значит, сообщение мы можем написать в двух видах. То есть мы можем написать текстовое сообщение и можем записать аудиосообщение. Ну вот, например, да я сейчас запишу сообщение в аудио формате. Видите, да? То есть вот я сейчас записал. Ну, это то же самое, как там, в Телеграме, как сегодня во всех мессенджерах. Я запишу сообщение в аудио -формате. Вот таким образом. То есть вы можете просто какое-то сообщение написать. Здравствуйте, там Ивана, я ваш наставник, я получил вашу заявочку, хочу с вами связаться. У нас есть для этого специальные скрипты, как правильно все это делать. Это называется первый шаг. У нас система состоит из пяти шагов, где мы обучаем каждому шагу, каждому, скажем так, шагу взаимодействия. И все наши пользователи имеют доступ ко всем необходимым элементом этой системы и используют ее грамотно. И вот вы написали какое-то сообщение, соответственно, Иванна, она у себя в чат-боте, ей Telegram сразу же скинет сообщение, что вам там Эдуард или там вы там как куратор, ваше имя написал сообщение, она кликнет, и это сообщение сможет прочитать. А также и система, скажет, нажмите сюда, и вы увидите диалог, где вам написали. Значит, когда человек увидел это сообщение в Telegram боте он заходит по ссылочке, заходит сразу же вот в такой диалог и может ответить вам. Привет, привет, например. да И а, мне, как куратору, придет сразу же уведомление о том, что мне кандидат написал в личку на в системе Форсаж. В чат-боте, когда я захожу в чат-бота, я вижу, что мне написано, ваш кандидат Иван отправил вам личное сообщение на Форсаже. Войдите в свой кабинет, в раздел сообщения, чтобы ответить. То есть мы можем нажать вот на эту кнопочку «Кабинет» и автоматически а, чат-бот перенаправит нас в раздел, где мы общаемся с кандидатом. Вот, соответственно, мы здесь видим. Да? Использовать систему для того, чтобы вы могли быстрее, и качественнее отработать кандидата и, соответственно, уже решить, и сможете бы с ним работать. И таким образом расширяется ваша команда, таким образом вы, скажем так, можете работать с, со многими кандидатами э, одновременно. То есть вы можете работать с одним, со вторым, с третьим, с то с пятым. У нас есть внутри лендинги, у нас есть визитки. То есть очень много инструментов, которые, используя все вместе, вы можете иметь потрясающий эффект. И это все помогает вам растить вашу команду, взращивать ее правильно в, с системой дублицирования, и со всеми теми инструментами, которые необходимы сегодня для того, чтобы выстроить большую международную команду. Поэтому, если вы предприниматель, если вы человек, который интересуется этим, работает в сети, интересуется клиентами, кандидатами под свой бизнес, под свою компанию, под свои нужды, то регистрируйтесь, пишите комментарии, если вам что-то интересует, ставьте лайк, если это видео, видео вам было полезно. Увидимся с вами в следующих видеороликах. Пока-пока.